С Татьяниным днем я тебя поздравляю. Добра и здоровья всем сердцем желаю. Счастливых событий, известий хороших И в жизни от радных мгновений побольше. Печется пускай о тебе постоянно, Во всем помогает святая Татьяна. Заступница будет всегда перед Богом, без бед, чтоб была Твоей жизни дорога. Желаю тебе, дорогая Танюша, Чтоб светлое чувства заполнили душу, Царили в ней мир и любовь и согласие, Ведь все они верные спутники счастья.